Сегодня рубрика «Упираньи гости, и мы хотим познакомить вас со стихами из подкаста Риф и мир. Как много рядом с нами красоты, таинственной, загадочной и нежной, неуловимой доброты с неярким проблеском надежды, как многозначна тишина, своим незыблемым величием. И рядом с нею глубина, В своем непознанном обличье. На все это взирают небеса Своим непостижимым взглядом, Дыханием рождая чудеса, Которые всегда со мною рядом. Это были стихи Егора Журавлева, автора подкаста «Риф и мир», специально для дневников «Пираньи». Все ссылки вы найдете в описании.